Вот снегири, вот это самочка, вот это самец. Самец красный, ну, наверное, все их знают. А самочка серая. Так они больше ничем не отличаются. Здесь красенькая, видишь, у нее. Вот и что-то нету. Ну, ладно.